как минимум за 3-5 дней. То есть он уже приходит к нам в планном порядке, подготовленным пациентом. Мы проводим профилактику тромбоэмболических осложнения в обязательном порядке, антибактериальную